Россия дважды напугала военных США в ответ на провокации Пентагона, жесткая реакция России в ответ на провокации Пентагона порядком напугала американских военных. После распада Советского Союза геополитическое соперничество между Соединенными Штатами и Россией продолжилось. В последние годы оно приняло особенно горячий оборот, что обусловлено регулярными провокациями американских военных. Последние любят отправлять свои боевые корабли и самолеты в район российских границ, прикрывая эти маневры миротворческими целями. РФ в ответ на эти действия приходится довольно жестко реагировать. Некоторое время назад произошел один из таких эпизодов, заставивших Пентагон прилично понервничать. Встреча американских и российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Средиземным морем заставила США нервничать. Отмечают авторы Саха. Китайское издание напоминает о случае, зафиксированном в 2020 году, когда в течение нескольких дней над Средиземным морем дважды фиксировались инциденты с участием российских и американских самолетов. Это были стычки между самолетом ВМС США Boeing P-8 Poseidon и Су-35, истребителем ВК СРФ. Когда два военных самолета встретились впервые, российский Су-35 плавно пролетел вверх тормашками перед американской машиной, чем обескуражил своих оппонентов, констатируют китайские аналитики. Российский самолет пролетел в нескольких метрах от американской боевой единицы, что довольно эффектно смотрелось со стороны. Несколько дней спустя встречи Боинг P-8 Сайдан и Су-35 повторилась. Последний приблизился к оппоненту и слегка побеспокоил его турбулентностью, вызванной выхлопом реактивного силового агрегата. В итоге этот яркий эпизод американо-российского противостояния обернулся двойным испугом для военных США. По оценкам китайских аналитиков, таким образом военные РФ ответили Пентагону за его предыдущие провокации в районе Черного и Балтийского морей.